Приехала жена с южного курорта, отдохнувшая, посвежевшая, загоревшая. Встречает ее дома заботливый, любящий муж. Напоил, накормил, спать уложил. Вечером начинает к ней приставать. Смотрит, а у нее вся спина в синяках. Он ей, дорогая, что с тобой? Она что не так? Почему у тебя вся спина в синяках, в ссадинках? Дорогой, да не знаю, вроде не падала ничего. Чтоб завтра шла же к врачу. На следующий день жена пошла к врачу, приходит и говорит мужу, ой, да все нормально, доктор сказал на нервной почве. Муж думает, ну как так, вроде все для нее, и отдыхать отправил, машину купил. Ну что не так, не поверил муж жене, пошел к доктору. Приходит и спрашивает, ну как так, на нервной почве такие синяки и садины. Доктор говорит, Ой, у вас жена, помимо того, что баба легкого поведения, так она и глухая. Я же ей сказал, что не на нервной почве, а на неровной.